Приятная аудитория, в эту субботу у нас пройдет номерной турнир UFC 282 и на очередь у нас бой основного карда турнира в тяжелой весовой категории между Жоржини Розенстрайком и Крисом Дакасом. Жорж Розенстрайк, 34-летний боец из Суринама, провел в профессионалах он 16 боев, 12 из которых одержал победы. В смешанное единоборство пришел он из кикбоксинга, где показывал довольно-таки неплохие результаты. Есть у этого товарища хорошая ударная техника, есть накутирующая мощь в кулаках, также не обделен жорш и которого для его стиля ведения боя неплохой и вполне достаточно для проведения пятираундового поединка, не говоря уже о трех Шел на одно время непобежденным бойцом. Неплохо так вырубал малоизвестных бойцов или тех, кто находился уже на спаде своей карьеры на этапе боя. Правда, тот же Дос Сантос и Оверим доставили ему серьезные проблемы по ходу боя, хоть и проиграли. Ну а как только встретился Жорлс в с молодым, перспективным, перезагружившим свою карьеру, полным амбицией Фрэнсисом Ганно, Жорж проиграл. Ну, Гану просто снес Розенстрайку голову в первом раунде, не успех почувствовать даже оппонента. Следующее поражение было такого же голодного до побед проспекта ЮСи высококлассного ударника Сири Лагана, который, идя к титульному бою, особо не замечал своих оппонентов. После было поражение от Кюртиса Блейдса, достаточно хорошего борца, уровень которого Жорж, естественно, не потянул. У Жоржа есть проблемы с борьбой, кстати. Ну и крайний проигрыш с нокаутом был зафиксирован Александра Волкова, который как-то совсем не почувствовал разножатка, хотя тот достал Александра своими размашистыми ударами. Не могу сказать, что это были плотные попадания, но после ударов Волкова так уверен, Волков так уверенно пошел зажимает Джорджа к сетке, и по глазам Сане было видно, что он настроен на нокаут именно в этот момент. Я вот эту ситуацию не особо понял. То есть Волков пропускает размашистые, пусть неплотные удары, не отвечает контрпанчем, который мог бы потрясти застряйк, после которого можно было прийти его добивать. Но он идет уверенно его бить возле сетки. Получается, Саня понял в моменте, что он быстрее Джорджа, что ли, видит его удары, понимает, что успевает реагировать, на их нивелировать мощь, идет уверенно каутировать э, Розенстрайка, так что ли, или в ударах Розенстрайка нет уже той мощи, что, конечно, маловероятно. Ну, да ладно, в бою против Дакаса увидим. Короче, ворвавшись в топы тяжелых дивизион, Розенстрайк чередует победы с поражениями, и пока шансы на чемпионство очень туманны. Крис Дакас, старший брат проигравшего в предыдущем турнире UFC, Нокаутом Кайла Дакаса. Крису 33 года, боец США, провел в профессионалах он 14 боев, в 9 из которых одержал победы. Дакас, в отличие от своего младшего брата, боец ударного стиля. По этой причине предпочитает свои бои проводить стойки, где имеет достаточно неплохие навыки бокса. Не сказать, что у него есть динамит в кулаках, и соперники прям... Отлетают, что ли, глухие нокауты после этих панчей. Но учитывая тот факт, что это тяжелый вес, и любое попадание может отправить соперника как минимум нокдаун. Плюс то количество урона от ударов, которые Дакас выкидывает, смело можно назвать этого товарища нокаутером. Кстати, из своих 14 боев только один бой дошел до судейского решения. Остальные все, естественно, досрочно. Неплохо так Дакас переехал в начале своей карьеры в UFC двух ноунеймов и двух пенсионеров лицея Леника и Абурахимова. Ну а как только уровень оппозиции повысился до топов дивизиона, сразу прилетело в копилку два поражения. Первый от, мо... Первый от мощного Льюиса и второй от борца Блейдса. Керцис, бою с Дакасом, был настолько уверен в своей стойке против Кайла, что не попытался ни разу перевести Дакаса, а просто накутировал его точно попадание во втором Раунде. Что Льюис, что Блейдс – бойцы покрупнее, чем Дакас. Из этого можно сделать вывод, что у Криса на топовом уровне есть проблемы с более крупногабаритными бойцами. В антропометрии преимущество, хоть и небольшое, будет у Розенстрайка, а также Жорж будет покрупнее своего оппонента. Эти два фактора, учитывая вышесказанное, вполне могут сыграть на стороне Сулинаутса в этом бою. Я буду присматриваться к нокауту от Розенстрайка, коэффициент на это будет чуть больше двойки, я думаю, потому что общая досрочка от Розенстрайка, там, что-то 1.85 дают, и поэтому квот я думаю, будет в районе двойки, 2.1, может быть, поэтому буду к этому присматриваться. Почему я даю больше шансов Жоржу? Потому что он крупнее в габаритах, а проблемы Розенстрайку в боях доставляли габаритные бойцы. И наоборот, да, доставляли проблемы на тупом уровне. Именно бойцы покрупнее, какими будет Джордж. На дистанции я бы... Тоже предпочтел у Розенстрайка, учитывая его а, неэнергозатратный выжидающий стиль ведения боя, Дакус уже во второй половине боя начинает дышать. Оба бойца, в принципе, пробитые, оба бойца могут нокаутировать, поэтому в этом поединке очень вероятно досрочное окончание. Можно присмотреться к этому варианту а, к тех, кто хотят добавить этот бой в экспрессе. Но коэффициент а, там будет маленький, и мне для одинарки это будет неинтересно.